Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Советский легкий танк Т-100ЛТ Карта Тундра Игрок Скунсо Такой типа итальянский Скунс Не, ну очень показательный бой, если обратить внимание на расходники, на снаряды, да, здесь Обычная аптечка, обычная ремка Всего 10 золотых снарядов И, ну, единственное, это топ-паёк Попробуй на ЛТшке, да, тем более с таким бронепробитием настрелять такое количество урона. Да, ну какое, пока я даже сам не помню. Ну, сейчас посмотрим. Будем смотреть, как это все происходило. Что-то там уже союзники какие-то недовольные матерятся в чат. СТ у них какие-то не такие. ТСТ ЛТ не торопится на передовую, да, где-то ехать там, светить. Так, можно сказать, пока что от третьей линии. Правда, пострелять пока что не в кого. Странно уже. Вторая минута заканчивать, счет пока что 0-1. О, бац. Ну, только стоит об этом подумать, как сразу минус еще два танка. Один союзный, один вражеский, счет 1-2. Там что он союзный 121Б. Выхватил по самой помидорке. Есть пробитие по твп -шке. Ну, такие танки, да, без проблем можно пробивать, конечно, и базовыми снарядами. Что там картон, он и в Африке картон. А вот с тяжелыми, конечно, на тесту ЛТ могут... Не то, что могут, да. Есть проблемы. Да, просто здесь посмотреть бронепробитие. Базовым 230. Золотым 248, да? Очень мало. Ну, только благодаря скорости, да. Если с тяжами, это крутить, там, с бортов, с кормы. Заезжать, так сказать, в слабые места... Что-то там на левом фланге все плохо, там в окружении 60 ТП, он что там один остался. Как он так долго еще живет, там у него Маус, из 4 и, и еще кто-то, не знаю, не видно, он там, да, спрятался. А, ну там о, еще о, союзный Фош вон. Проджета, да, никто не поехал помочь союзникам. Пожалуйста, он там в окружении спокойно, но была возможность, да, заехать там. Пострелять. Нет, никто. Мы, мы будем сидеть. Вот я сидел в кустах, я буду дальше сидеть в кустах и ждать. Все, переходит с т 10 на золото. А тут, блин, в леопарда приходится стрелять. Есть пробитие. По 60 ТП, счет 4-7. Да вот как так бывает, что просаживается сразу и левый, и правый фланг. Маус, вот например, куда Мауса Т100ЛТ может пробить? Да, вообще даже не... <laughs> да, при приятная, точнее неприятная неожиданность. Два чемодана прилетают. И минус... Сразу кучу прочности. Ну и в итоге уже больше половины потерял. Получает пробитие от Леопарда Т100ЛТ. Здесь что ТВПшка? А что, ТВП шки ты не пойму? Один снаряд был, что ли? заряжен. Нет, вон, еще раз стреляет, <laughs> но ТСТ-ЛТ <смех> уходит. Но он, блин, шотный практически для многих танков. ТВПшка что то, ТВП -то какая-то <смех>, контуженная. Ну, вот сейчас, наверное, ТВПшка на КД, скорее всего. Нет. Один раз пробивает, и 193 прочности у ТСТЛТ остается. Ну как светляк, да, если не, не, не очень. 0 света, ну, вообще никакой помощи в этом бою. Ну зато 3001 один урон. Один золотой снаряд. Ну сейчас посмотрим. Сможет соточка Мауса пробить или нет? Ну, в корму еще возможно, да, есть вариант. И то не факт. Да? <laughs> нет пробития. Зато на кусли удалось поставить. Ну, а теперь базовым снарядом что делать вот, в такой ситуации. Ну, нет, есть пробитие, хотя индикатор, да, там даже не зеленый. Ну, с Маусом-то, скорее всего, о, здесь про джета, наверное, поможет разобраться. <laughs> помог. Помощи как от козла молока. Ну и все, сейчас ТВПшка доберет последнюю союзную арту и останется Т-100 ЛТ в одиночку против пятерых. Там еще Т-110Е3. Не, ну ладно, Т-110Е3 без проблем можно пробить в корму. Да, он там мягкий, даже фугасом пробивается. И он вообще что-то на базе стоит. Он там не, не дрыхнет ли? Союзная арта спасается бегством... Недолго она спасалась. Да, это даже не ситуация, это Ситуевина, но вот, конечно, везет здесь тесто ЛТ, что один из противников спит. Причем серьезный противник. Ну хотя да, что здесь? Одноуровневый бой, одни десятки. Здесь нет несерьезных противников. Ну тут уже все зависит только от игроков. Ну что ж, противника еще 4. Онаруживается. Еще одна арта. Не, ну Маус сюда понятно, ему ехать сюда очень долго. Где-то Вторая арта готова. Ну, твп там прочности очень мало, но, да, шотный там будет сидеть где теперь в кусте. Пока не торопится Т-100 ЛТ обращать внимание на 110-го. Вот, да. Лучше сначала уничтожить, конечно же, твп все правильно. Вот, Маус на захвате. Есть время спокойненько разобраться со 110-м. Ну, или Т-100 ЛТ решает все таки 110-го оставить на потом, Да. Хотя, не знаю, может, лучше было бы 110-го добрать, потому что если с Маусом не прокатится, а так всяко будет на 2000 урона больше. Ну, у ЛТ другие планы. Он решает сначала все таки попытать счастье с Маусом. 6 минут до конца боя. Времени-то вагон. Не маленькая тележка. Прочности тут маловато. Так, если подумать, мне кажется, ситуация безвыходная. ТСТЛТ только базовые снаряды. Что сейчас? Мауса крутить. С таким бронепробитием Мауса пробит проблематично с любой стороны. Ну, солбата вообще невозможно, да, там МНЛДш, МНЛД не пробьешь, да, вот ну сами видите, бац не пробил. Маус даже не сразу понял, где ТСТЛТ находится, смотрел в другую сторону. И вторым снарядом пробитие. Ну что, Маус, ну, под, под горку поджимайся, да, ТСТЛТ маленький, в упор вот так подъехал. И все, как орудие опустить. Ну, Маус, конечно, здесь тупит в этой ситуации, но надо было горе поджиматься, блин. Что ты делаешь? Да, Маус, конечно... что ты задом прешься, Куда? Разворачивайся. Не знаю. Что-нибудь делай другое. Не то, что ты делаешь. Ладно, поздно уже говорить. Но Маус слился, конечно, бездарно вообще. Да, просто подожмись под горку Хотя бы шансов больше было чем На открытой местности понятно, что ты ничего не сделаешь что-то ты стоил Ты от камеры отвалился, поехал куда-то вперед Я не знаю, о чем это говорит Ну да ладно Ну и что, теперь на закуску афк 110-й от первой союзной. Проснулся, спрашивает. 110-ая ФК. Т100 вокруг него тут полчаса нарезал. 10 раз было видно, что он стоит на базе и не проявляет признаков активности вообще никакие. Он как стоял, так и стоит. Но лучше срой не рисковать, да, то есть ТЛТ, если что, у него есть возможность отступить. Ну, нет. Спит, спит 110-ый. Да, такой подарок в виде 2350 единиц нанесенного урона. Ну и, конечно же, уничтоженный плюсом один противник. Будет седьмой. На фугас переходит Т-100 ЛТ. А, 80 единиц урона фугасом. лт -шка. Странно, да? Как вот гусениц сейчас починился 110-й, что-то не пойму Так быстро, да? Не можешь же такого быть Ну еще 2-3 выстрела и Победа Продолжать спокойненько спать 110-й еще одно пробитие. Что-то СТЛТ будет брать то как там медальку, не помню, как называется, но уже сто раз ее видел. Последний противник, последним снарядом. В общем, все банально. Ну, зато, да, после боевая статистика более красивая, да? Когда такая медалька присутствует. Главное не, не, не, не обделаться. В неподходящий момент, да? Сейчас бац, и не пробитие. Ну, времени-то, если что, еще есть базу захватить по-хорошему. Тогда две с лишним минуты до конца боя. Ну и... Точка в этом эпическом сражении. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.